Перевелись в готовность в указанном секторе. Была обнаружена воздушная цель, после чего взяли ее на сопровождение. Противили опознавание, доложили на вышестоящий командный пункт, что есть цель на таком-то удалении. Старший начальник дал команду на уничтожение воздушной цели, так как цель была не своя по результатам опознавания. Был произведен пуск. Оценив результат стрельбы, цель была поражена. И... После этого должен был сменить свою стартовую позицию, но примерно в этом же «Азимуте» увидел вторую цель. Времени сменить позицию не было, так как и прикрывали, прикрываем подразделения остались просто без защиты с неба. Осуществил захват второй воздушной цели. Параметры движения были примерно такие же, как и у первой, что показало. Это был тоже второй самолет. Доложил командиру. И было дано разрешение на пуск второй ракет. По результатам стрельбы и второй самолет тоже был поражен. Сам противовоздушный бой, он очень скоротечный. То есть от момента обнаружения цели до ее поражения, в зависимости от дальности, приходит, проходит время минута-полторы. И когда понимаешь ответственность, которую на тебя возложили, то есть первую цель обстрелял, но в тылу стоит под подприкрываемое подразделение, которое необходимо прикрыть ну во что бы ты ни стало и приходится иногда принимать серьезное решение либо сменить позицию либо все-таки рискнуть и осуществить прикрытие